Сейчас будет повеселее. Фу. Только если хочешь громче, я назад от микрофона. Но я думаю, что на самом деле, вот это то, что мы с первого раза записали, можно будет оставить. <сínt> <сínt> с утра до ночи курю свою личность. С утра до ночи курю, что для тебя дикость. Май банч, кушай, ам-ам. -а. В твоем кармане что-то. Пятка гидропона вчерашний день. Я выгулял скуку, я взорвал базу. Ежуте, парень получишь вас. Но нам похуй мы сильных. у пустихи бедствие. Я, как глагол, отвечаю за день. стану колен, помогу сестре. Обязательно со мной вселенная. Нужно быть шустрее. Верю в себя, как ты веришь в Бога. У каждого своя дорога. У каждого своя дорога. Либо к успеху, либо пену нанюхать. Мне неинтересно, дело дает плоды, лень дает на клык. Надо делать. Гр, гр, гр, надо делать гр, гр, гр, надо делать. Надо, надо, надо делать. Этот город меня затянул, как сигарету на тащак. Со мной, а ага, это мой верный друг? Послушай, как он звучит. Я ничего не боюсь, пусть боится тот, кто в двери ночью стучит. Мне нужны деньги, а не лайки. Я их получу, даже никаких дикатал. Хочу все и сразу, и когда еще был подростком, уже хотел авиапакт Но сейчас пускаю перед собой паровоз True Friends Редкость, как альпинос. но я их нашел и был рад Как закладки на последние бабки Совместные планы на сцену Цели на общее будущее, жаль Вокруг лишь судящие мам. Я скоро выйду на арену, мам Я скоро стану известным Наш. А все, мало, мало, мало, мало, мало, мало, мало, мало, мало, мало, мало, мало, мало, мало, мало, Буду мало, мало, мало, мало, панику.